Не хватило все-таки бюджета на реквизитора на этом ролике, поэтому парень снизу, он просто чешет плакат. Молодой парень стоял, так сказать, на стреме, но охранял он, видимо, только одного из этих двух людей. Видимо, брат за, брата, голос за да, и голый за головой. Далее переходит в осознанные сновидения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 Отец Рафаэля будет его ведром с водой. Улым, Уян, У высказывание, видимо, было какое-то здесь. И что он говорит? Сын, очнись! Это мир! Это ж напоминает мне Твин Пикс третий сезон чуть-чуть. Я всегда буду искать отсылки к Твин Пиксу, пока кто-то один не посмеется над этой отсылкой. Кирилл, давай вкратце вердикт. А. Операторское мастерство... А, два. Два, два, два. на из пяти, три на из пяти.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 Нет, только танцы спереди машины. Будут ли танцы сзади машины? Нет, только танцы спереди машины. Будут ли танцы, где человек стоит на капоте, другой, э, как бы, стоит, оперевшись, шину, другой э, сидит внутри салона. Нет, только танцы спереди машины Нет, а вдруг это просто исполнитель хочет, чтобы этот танец он стал как этот, как скибиди па скибиди Скибиди-па-па-па. Я не знаю, как. Скибиди. Как ски... Скибиди, Скибиди. Скиби скиби В моем детстве это было скуби скубиду.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 Oh Обычно эти вещи используют для того, чтобы перенестись куда угодно, но не только не в том же месте, где только что снимали. А помните эти ролики, где вот так вот на камеру делают и переносят в разные миры? Давайте посмотрим, как этот ролик посмотрелся бы у Тахира Солгарея. Like. Клип называется «Яшель Кузляр», что переводится как «Зеленые глаза». И смотря на них, я представляю, что наверняка у них был такой диалог между собой. Ребята, вы помните, да, наш клип называется зеленые глаза. Да, на мне зеленая рубашка, зеленые очки. И эта Волга хоть черная, но на ней зеленые фара. И ее было очень тяжело достать. Такого хера никто из вас не принес ничего зеленого. А, Ну Мне же под Олимпийку надел, Да, но, я... но этого очень мало. Собственно говоря, может. хо В какой-то момент был обнаружен ренегат. На четвертой минуте клипа произошло вот это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 Аккордеонов? Сты или с, это? Они вместе не сыграются. О, ну это мы, конечно, не знаем, если бы. И вот здесь видно, у кого украла идею ТНТ с шоу холостяк. Может быть такое, что они подобрали аккордеоны под девушек индивидуально, то есть. Девушка обидеться бы, если бы три парня с одинаковыми аккордеонами пришли, э, с баянами. Тут видишь, кто-то хромку подобрал, кто-то кто под, как бы, под темперамент девушки. Хромка, он какой вообще аккордеон такой? Нет, Тимур, сейчас ты сам допускаешь грубые ошибки. Значит, есть хромка. Есть гармошка, гармонь и есть баян. Аккордеон. Так, перешли в передачу диалоги. Диалоги о баянах в тонках и аккордеонах. Далее в сюжет видим, что парни наконец-таки разбирают своих девушек, так сказать, и везут их. Кто на кто То на чем? Кто-то на мотоцикле, кто-то на Приоре, возможно, скорее всего. Это Калина. А. Значит ли? Что ты не в в машинах вообще не разбираешься? Ну и наконец. Ну третий, видимо, должен быть тоже по нарастанию, видимо, кто-то на джипе тоже приехать, но нет, он скромняга с букетом цветов Пришел покорять сердце своей дамы. Кстати, ну, у нас дико заедают песни обычные. У нас пол офиса ходит и поет разные татарские песни. Да, Рима Никитина а у нас а в топе. А на самом а деле, а ну а мы а настолько въедливая мелодия, что, ну, а есть, музыку мы не обсуждаем. Нам она очень нравится. Гостами Решат Тухватуллин, ура! Нам повезло, что звезда именно такой величины у нас... В качестве первого гостя, поэтому надеемся, надеюсь еще больше, но, скорее всего, Салават к нам не придет. Зачем сразу так? Кто ты хотел бы сказать зрителям? Когда ближайший концерт? Да, мы все-таки как вечернем урганте можем, так сказать, прорекламировать. Про ваш проект хочу сказать. И правильно, с одной стороны, что они должны развиваться.